На сайте visportugal.com вы сможете заказать экскурсии по всей Португалии без посредников. Привет, меня зовут Роман Стельмах. Я живу в Лиссабоне уже 5 лет и рассказываю о Португалии на своем канале. Если вы планируете поездку к нам, загляните в описание. Там вы сможете найти много полезных ссылок. Сегодня я покажу вам башню балень. Когда вы гуглите информацию о Лиссабоне, вы видите в основном фото черепичных крыш, Лиссабонский желтый трамвай и башню Белэнь. Это второй по посещаемости монумент в стране. В год он принимает примерно 700 тысяч посетителей. Чтобы сюда попасть, нужно простоять в очереди 30-40 минут и заплатить 6 евро за вход. Давайте посмотрим, стоит ли оно того. Башня была построена в 1520 году, после того, как португальцы открыли морской путь в Индию и Бразилию. Денег было немерено, поэтому тогдашний король Мануэл I решил вкладывать их, в том числе, в архитектурные сооружения, за что мы ему, конечно же, благодарны. Тогда же строился и монастырь Жеронимушк. Башню строили как оборонительное сооружение, охраняющее подход к Лиссабону с океана. Но практически сразу же она потеряла свою оборонительную функцию. С развитием артиллерии она была неэффективна, поэтому использовалась в разное время как тюрьма, маяк и телеграфные станции. Смотря на эти декоративные элементы, сложно представить, что форт должен был оборонять. По-моему, его изначально строили для наших инстаграмов. Из интересного среди прочих элементов декора можно увидеть носорога, считается, что это первая презентация этого животного в Европе. Один из индийских правителей подарил живого носорога королю Мануэлу в 1514 году, представляю, что пришлось пережить животному, добираясь из Индии в Португалию. Давайте посмотрим, что пишут туристы на TripAdvisor. Пятизвездочные отзывы читать не будем, посмотрим, что не понравилось. Башня интересна и своей историей, и своей архитектурой, но посещать ее можно только если у вас есть 10 дней в Лиссабоне. Сначала очередь на вход, потом очередь на то, чтобы подняться по винтовой лестнице на верхний уровень, потом очередь, чтобы спуститься вниз. Лестница узкая, поэтому подъем происходит организованной группой по 120 человек. Следующая группа сможет подняться, когда все 120 человек спустятся. Интерьер не настолько интересен, чтобы тратить 2,5 часа. Башня открыта со вторника по воскресенье с 10.00. Надеюсь, это видео было полезным, а если вы захотите заказать экскурсию в Португалии без посредников, вы всегда это сможете сделать на нашем сайте visportugal.com. Приезжайте к нам!